Мяшка такой красивый. Спасибо. <смех> Савиду <смех> Так че мы куда-то пойдем? Ну, наверное, в Мищик плюс. Думаешь? Думаешь, это хорошая идея? Нормальная, ну средненькая. Бывает лучше, да. Да. Что, короче, Артема поинвайтить. выходит из игрового мира. Он там сейчас раз сменит, быстро пойдет. Я уже вижу, что там он хочет. Эльфы крови высшая раса. Да, ты угадал. Чем там прическу выберет? Здесь был Бодек мужик. Конечно. Это, ты ударил его по голове и трансфернил его за этого, за Воргена. голову закрыл рукой. Можешь Пандарена сделать? Пандарена? нормальная. А что тебе Хумен не С Мне надоел Хумен. Ты реролишься или этот свой настраиваешь как он? морф. Если было бы морф я бы ничего за бабки не покупал. морф не работает нынче. Жестко. Но я в этом случае просто камеру отдаляю. А я вот. Фика бездная. Рицер смерти. А, ты же сделал. Я понял. Да. Пожар еще и в шел предзаказал, походу. Да, предзаказал. Ну, я, кстати, сейчас этот предзаказ купил. Что там решили деньги тратить? А чаще делать как не тратить правильно заработал потратил все верно я а причем купил доюкс оооо вообще да там вроде вон этот лок что-то плюс минус синенькие цифры несколько понимаю варлки на не дамажит. почему ну я не знаю. Ну в рейдах они домашние. Шотняшка не дамаж. Магов тоже так говорил. Про магов не я не говорю. Вроде говорю. Нет, не было только. Шотняшка обманывает, что ки не дамажут. Почему он хера, интересно? А я не думаю, что сейчас какой-то залетит такой вот прям имба-хуимба, какой-то нас затачит, надо кого-то брать приземленнее Ну Нужен, нужен какой-то рейдж, да? что жаловали, что типа умели пать Тогда лока У нас вон лок есть, 4.62 Я как локи не дамажат Я сказал, насколько я знаю Это значит, что они не дамажат, но я ответственность за себя не беру До свои слова Но ФРОЗДК тоже не дамажит. Не, они нормально может. По трм мандам. Вар тоже не Можно дамажит. вообще взять вара, реально. И он нам лад и пошарит. Куда мы идем вообще? Да вон мага возьми, ламда. А сейчас я это обновлю. Он и гер, ну, твинк и геррус даст. Что такое? Мердшник. 471 лок Очки главного персонажа, 300 Реально, он маг нормальный. И он, кстати, 15-ю золотую прошел. То, что нужно. Ну, заходи. или лок Ну, лок конечно, поприятнее, он камни даст. Колонка. в Чтоб нам анонсил тоже. Че там, лево-право? право-лево? Да, лево-в право. Блин, дебаф не вижу. Интерфейс. Ага. Угу. Взяли, блин, вагон какого-то. Он ко мне дал, так в целом пойдет. В целом нормально. Да. Я с пулема. Мы сейчас с ними разберемся. Я грипнул. Не надо, не надо. До этого дай надо было. У нас времени нет. Что? А чё окне? А он тут? А он кипятился там пошел. Не хотел. Видишь, там развлекаются пэтом. Он, у него батл, видишь, пэт против uh, нароста этого. Все верно. Стаки на стаке стаки. Хорошо, взяли его. Кайф. У нас же фановый этот проход. Или Пристрелочный Ой-ой-ой, это моя опять штучка. Приколюшка такая. Приколюха в натуре. Блин, обил звонит. Моба? Блядь, все <соценно> драконуса, <соценно> как оно хорошо работает-то. Что нам больше делать? Нет. Еще расскажите. Ч делаем-то? Что делать? Убивать их? Кого здесь бить? Что делать? Так, бомба, бомба. <связать> Есть мобильные класса. Опа, а что делать надо? Как ее упнуть? Нажать на нее, пожалуйста. <связать> Блин. Короче, я не дамажил и бомбы брал только. Стоял бомба, как дурак с синей стрелочкой. Я <связать> думал... <связать> <связать> <связать> Ну, стрелочка появилась, и она не, ну, не нажимала, типа. я но не нажимал, типа, Поэтому это так работает, как в автоматическом режиме. <звы> так полишь, как будто у меня сейчас не вылетит, а я не запулю дальше. Я за тебя запулю. Что такое за хуйня пробуривание, даже не знаю, где теперь. <звы> тебя пробурили. <звы> Торговка там. Не знаю, у меня как будто пинг был. Никита быстро прям умер. Ну да, он быстро. Ну как бы лок тут выигрывает вас? Я плюс 7 бегал. Какого халдбол, типа, Нет, он просто немножко вергирует на ты посреднее с нами. Он сразу по трм стреляет, что ты думать. Ну типа да, это очень честно, на самом деле. Крутил там по забафанным пацанам, ну где там ваш локон? Что-то не видно там. где где а -а -а, где-то он там. Че он там дымажит? Mm -hmm, неплохо. Он с лаской, кстати? Вообще без фласки. <звук> эм, как он умер? Луже, что ли? Было, походу. Сейчас, типа, на ком-то будет, э, типа, фиксейт такой, желтая стрелочка. Нужно подойти к шипу и... Дождаться, пока стрелочка упадет и босс шляпнется. А где шип? Вот они стоят три деревянных, видишь? Давай к тому сразу, да? И чё? Да не стоял, спроси. Рано убежал, рано убежал. на тебя все стрелочка. До тех пор, пока они не я надо типа, стоять возле шипа. Иди, иди сюда. Так я там стоял? Там кружочек должен появиться, тогда только откройте. Да, вот ну вы далеко от меня, вы там умираете. Ну и чё? О, сейчас видишь на меня стрелочка Откройте, Сейчас он... Отходите, отходите. О, всё, валим. На меня смотрите, прокает. Изи. Я прочитал. И смотрите, как я сейчас свейжу. Смотрите, красиво, да? Че это физика? Хоп! Нет, я не понял. Я портнулся, билд на улице. Плюс два. Ни хрена. <свес> По-моему, он нормальный, Без ласки, да, только. Теймана <свес> да не нужна. Сейчас свеверол включаю. Он первый у меня. Ладно. <свист> <свист> Сейчас я нормальную нормального выпью. <свист> на 200, на 360 сатов? Да, у меня 238. А да, еще и потов купишь? Бота я и так не.